Давайте сейчас. И сколько людей тут играет? На ножах. Какие ножи? Нет. Все, нормально играем. Играйте как на Фейсите. первый раунд всегда ножевый. Зачем? Потому что. Все, погнали, короче, за мной. Не один, один идет на другой, плент, один идет на на другой. А че за читэкспа? Понад читы. Короче так. Сейчас чисто, смотри, как мы... Но, ууу! Люто. Ты чё без брони был? А, ну да, у тебя юм был. Кайфарик. А где? Куда я смогу дал? А, воевал без. Я тут всё, очень плохо, хочу умереть. Ладно, неважно. В смысле, а что не так? Все нормально. А че, в смысле? Я просто шиз, шизик, важно Не а? обращаю внимания. Я убил и жизни не дали. Нет хилипса я. А. <звук> Это я тоже запроси туда, пожалуйста. Что происходит? Я не знаю. О. Ура, я теперь. Ловите по кому надо. Как здесь реализована флешка? Флешка? Глэк Ладно. Я потом ее переделаю. А, ты это все сделал? <связываешь> да. Я вас люблю. Чего? Я уже зашел за стенку, алло. Ты балбес прострел? Да, тут прострел. А, а, -а, -а тут прострелы есть, понимаю. Да. О, гадак не стоит. Только в контре эта стена не простреливается, же вроде. Разве? <связывается> не знаю стрелять сможет. Что такое крисгон? Мы не знаем. Это только контроблок. Да. Это кон-контормайн это отдельно. Есть контормайн, есть контроблок, еще есть варфейс, да. Сейчас где они? Я не понимаю. Кто где-то? На бомбочиста. А где я бомбу заплантил? А вот. Или не я и не помню, кто заплантил. Нормально. А где фи хейс? А вот он вот он этот балбес всем привет всем здрасте а че с бомбой то делать пацаны а че с бомбой делать не знаю сейчас короче пошли за мной крест а кристалликс пошел на а все правильно все правильно делаем все правильно они что вообще что не играют они они все на один план пошли а вон они лови аутов кайфарик что тут вообще с попаданиями я не понимаю я 20 раз стрельнул не попал ни разу а это это да тут э, баллистика пули как будто снаряд летит я не знаю от гаубицы какой-то там 300 минут О! Мне просто не от моего лица тут хитбокс и можно направо налево но у тебя хитбокс меняется а когда ты играешь не меняется из-за из этого ты не попадаешь ну, я сам не понял что он сказал но это так работает ну короче я нажал на налево, на лево все типа у меня хитбокс меняется намного дольше из-за этого ты не в смысле ты балбес ты, ты что ли этот эту механику прописал не но я так делаю у меня работает <с> <с> Куда пули летят, я не понимаю. Они на хайпе. Это, это, это адекватно? Да, Они да, на так. хайпе. Не, меня с... убили. Двое, кстати. Двое меня убило. Кстати, а где... Что? На 6 подбирать, на 6 подбирать. На бок. А! Фух! А, да! Да ладно. Нет, вот здесь есть человек, который лучше меня играет. Лучше того человека, который прописывал всю эту механику. Я, да. Ага, конечно, был бы это ты. А модельки оружие делались в блокбенче? Да. А, меня просто Рагу пытается заставить тоже делать модельки, но мне страшно в него заходить. Кстати, когда вы с нашим руках, быстрее Офигеть. Я не знал. Реально. Да, полезно. Ты Реально полезно. У что? Как? как? Как? Как? Наконец-то начал попадать. Нож не работает? Наш... Наш... Наш не работает на секунду, не снят день. Стать. А где бомба, кстати? А я понял. Чего? А бомба как-то обозначает, что ее заплатили вообще или нет? Внимание, бомба заложена. И музыка начинает играть такая. А, вы включили ее, нет? Как? Ну, Сейчас зарвется, Бум. Класс. Ну, чисто да. Броню обязательно. Да, кстати, броня здесь очень решающее значение играет. Броня здесь люто играет значение. Молодец. Ну. Да, какая тыква огромная. Что? Выйди отсюда, лишний. На Б, скорее всего. Ну, скорее всего. Я так думаю. Я думаю, а... Реально, я тоже не понимаю, почему я... как? С У вас тоже... Как Вы тоже с ножа ставите хэд. Да. Да. У меня нож с снайперским прицелом, кстати. У меня тоже. Знали, а теперь знает <смех> <смех> Что? А почему тебе. Что? А почему тебе из защиты. Что? Это кринж, <смех> это полный кринж какой-то. Ой. <смех> Я прошу прощения. Я опять забыл броню купить. Я умный, да? Я <смех> тоже. Чуть-чуть есть, -чуть, не что я сказал? Что ты сказал? Есть. предложили свой Почему а! в Лок 17 в Counter-Strike предоставлено Короче, предоставлено. пистолет это... это просто... Не, Юс... Усп... Пластилином стреляет или чем? Это, с прессованной пылью, пацаны. Здесь все оружие стреляет, если ты не заметил так. Так стоп. А я, а я, я кто вообще? Я черный. А да, точно. Ой. Ой. Ой, да. чисто так такой такой крин сейчас был. Что сейчас решил? Абсолютно не важно. Ой. в будущем этот э, планируется текстуру, блок, Кто да, его знает, возможно. Это б... Реально, это Б. Но... Откуда ты узнал то, что это Б? Он что-то просто скачал. На натуре. И -э как у меня? Улетят, импак... хрен знает куда. Он импакт скачал он. Импакт. Генш импакт скачал. Пацаны, это Б. <с> это Б. Что? То есть да. голову с М4 и с ю спа в голову. <смею> Ты не сдох. Okay, <смею> Окей, очень, очень интересно. Неважно, абсолютно. Это Реально, пы пыль, <смею> пыль спрессованная, да, говорить? <смею> да. <смею> <Ты> просто... <смею> <смею>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 Можно еще этот? Повторить? Да. Да надо сделать сталкера в Блин, а куда я смоук такину? Сталкрафт. Нет, Спасибо, обезьяну. А! Что? Как перезарядить? На F. На F. На F. Fp. О, кайфарик прострелом. Где. А где тот? А, вот он. Ты просто улетел куда-то в галактику. Go, go, go. Реальные пацаны. Yeah. Реально. Крутый. Крутая yeah. да, песня, кстати. Да-да-да. Yeah. Модная. Yeah. Ой-ой-ой, что, что, что я наделал? Надо, короче, это. Когда в лобби заходишь, надо, чтобы эта песня играла. Yeah. Хоть там? Я, yeah. я, я просто выстрелила выстреливаю такой с медохоба, прострелом два хэдшота делаю, И еще прострел. У okay, кайфарик. А где где ласт? А их, их где два last И это это что? Да это реально это реально колес колеска. А это я же вижу реально Ты с ними Что? Это режим Я с ними играю. Хочешь заходи? А у кого А где кого А, ты, короче, добави меня по нику 10 его в чат этот ник. Ой, чисто. А, я, не понимаю, я не понимаю, это радуга что ли? Тут попадание Чисто, чисто. второго силера Не в этом Сейчас, давайте сейчас чистый мм сыграем Роблокс, мой 1029. Могу, кстати, привод сервер. Сейчас давай это самое. Кто там, фихеи, заходи за нас. Фихеиз, заходи за нас. Что, что, что, что, что, что, я могу с вамиш. Роблокс... За нас, за террориста. Все, давай. Нач... Да кто в комнате кейсов? Какой был без? <клёх> <клёх> Добавил меня в Роблокс <клёх> Банан. <клёх> б... Банан <клёх> а? а. Ты сейчас с какой КС играешь? В Роблокс или где? <клёх> <клёх> где? Да, да, я в Роблокс играю. <клёх> Так, а до дефони. Все, я добавляю, друзья. Давай, Online. хорошо. У меня такой же ник. Как в этом. Да? Как в Discord. Ой, в Minecraft точнее. Да, реально я тебе говорю. Нет, кстати, кстати я, я в Roblox, я в Roblox ну, ни я разу просто... не играл в жизни. Это так. Ну, я жду, пока ты поймешь меня, друзья. Давай, ищем. Давай, ищем. Давай, ищем. Давай, Да? Вроде, да. Я так не знаю. Я не знаю, я что вы играете. Куда мне заходить? Меня просто моя мать подключила, это я бы просился. Заключай мне Counter-Strike Да, я Окей, там... играю теперь. Это Б. Пацаны, это Б. А у кого бомба вы? Я не понимаю. Может вы будете Где ставить бомбу? Фихей, может ты будешь ставить да, бомбу? Да. Ты балбес? Ну там хотя бы чувака завал в эти друзья. Из-за тебя Ой, профукали вот 40 он. секунд. А я. О! Там же нету новых ресурс паков, надеюсь, баган? Есть. Да, одно хп, одно хп, да блин. Контрол майн, где? Контрол майн. Ну так вчера был ресурс пак, я его вчера скачивал. что там новый что ли, еще один? Да. Скиньте мне. Да я ж скину. Банан хей. Сам признался, В смысле, когда. Скиньте скрин. Скиньте скрин. Обновление вышло и А Что там добавили, я запутался? Много чего. много Много чего не нужно. Добавили, и все это не работает. Пожалуйста, а, нам Илку, пожалуйста. Это... А, а, а, а, а. Отличает от меня. А что? 71 хп оставил. Бомба а, Я понял, что я В смысле, рагу тебя убил? Я что вчера захожу, и у меня слагами, я убиваю бана и чувака какого-то. Него... А что такого сложно? Я прострелом убиваю, Да блин, зачем ты меня опять запустил? Нет! А поддержка скинов, забивай. кстати, завезут. Уже есть. Смысле, уже есть уже а ah, есть. Зачем, а главное, зачем? А зачем скины? Видны, скины? Да. В смысле, я тебя не видно. Майкстовский не... стайл жизни. <зас> в смысле. Ч я не понимаю? Чё. Слышит? Не, в смысле, скины Майнкрафтовские, они О, нормально. Красавчики. Пес, ты мох настоящий. Нормальный кайфарик. А у кого Пусть бомба? О, е, а, -то... А, а, а! Не, Нет. Да что? У меня перезарядка была. ю <свот> заходи. Я кстати с шейдером играю. Что у меня? А кстати, а шейдерами тут баганые модели. У меня вроде нормально. О, чек да? заходил с шейдером. А на нам ресурс факт. Ты балбес? Зачем я не могу? это даже не в закры. Да что? Почему я не попадаю, А как ты меня с гранаты ты убил? Что? Я кинул гранату. Как? как как так спидранер -дрив. а почему почему кстати вы выигрываете типа лоу типа я должен банан хоррес свою Б. нет неизвестно один один на б есть один ой здравствуйте а я чисто начал перезаряжать коллаж такой выхожу Да что? Как в это играть? Ну ты сделал. Да и что? Я так понял, мы там все еще все Стивы и Алексы. Так, лол, не завесли еще поддержку это. Я в курсе. Ну А зачем тогда спрашиваешь? Лол. Что? Понимаешь? На тебя бежит 4 телека. И ты как поймешь, кто из них кто и кого первее убивать? А ты не читай, дурачок так смысле э, ну когда тебя убили вот там и читай в чем проблема 13 века какая ну бэк о тут челла фкш на спавне опа опа тут есть на бн видел в Горове госе! Может на тебя... А у меня дискорд не, не травя, просто да. Бил. Угу. Ну, я денег отдал в дискорду, чтобы я мог надеть в путь. А, а. Что? Откуда у вас тут три? Да что? Тут нож это самое эффективное оружие, я считаю. Согласен. Самое Может? лучшее оружие в мире. Да. Давай. Чё вы тут дакаете? Короче, снайперский прицел на нож поставить еще мощнее будет. Так подержите, что снайперский прицел, пожалуйста. О, люто. Да что, зачем я под себя молотов кин? Ура! Я за террориста, чуваки! мне же нужно было прицел быть или нет? Че? А, пацаны! А яе пацаны... кокуджамбо. ай я е Хотите лайк? Хотите лакейс? Б... А Почему кстати... я себя слепил? Будет в тайме, кстати, счет <мирот> Нет. <мирот> типа, типа, Нет. А я не знаю, как это сделать. Ну, э... Кристалликса, ты че стоишь? Нормально. А тут пальма в воздухе, кстати. Где? Кому тебе. Бедрок какие-то таблички написаны. 1690-2015, 100. Так, дальше идем. А, это другая карта. Тут какая-то постройка, не А то, что там бедрок и таблички, это я знаю. Так и должно быть. Кристаллик Саплевка. Или эху? Кристалик завис. Кристаллик завис. Минус кристалликс. Кристалликс умер в сервере 2016-2016. уже 7, 6... Тебе осталось продержаться 3 секунды. Хотя, все равно они выиграют. Ну и ладно. Ну и ладно. Почти если у тебя забрал. <laughs> Че их четверо, это нечестно. В вы смысле, выигрываете? а ну да, да ладно. Это вы Пацаны, а почему броня не берется? Не заслужил. А А как? А почему броня не берется? Слышь тут никого нет. Они на БП. Там никого нет. Да, ну проверь. Проверь челика, который я покажу. Дай бомбу, дай бомбу, дай бомбу. Дай бомбу. Ты можешь мне дать бомбу? Да что убивайте с ножа с ножа с ножа с ножа Что? что ты наделал? Ты... ты что сам себя убил? я их там проуронил жестко там с... а. никого они уже найдут ок я тогда я пробежал вокруг карты один кружочек на Б идут в смысле на B идут? один через шорт идет Не знаю, где я Я не помню, я уже на самом деле. Я никогда не знал, не важно, абсолютно. Стоп. Нет, он, а, на. стоп, а, стоп ты, во, ты во вражеской команде? Ой. Я думал, шрейд с нами. Ой! Я. Шрейд с нами. А, так я с ними? А. Как? То с ты с нами, Алло? Да, я забыл. Да, я забыл. Что? <смех> а как-то мне что? Что? А что было? Не, ну все, я сождаю. <смех> на... Мне <смех> такой как не подбирать? нравится. Как подбирать? На shift. то, что на. А. спидран на другой Спидран Проход сюжетной кампании на процентов <свят> В контрастрайке в Майнкрафте. Проход сюжетной кампании в Майнкрафте. А, ну вообще. Да, okay. Стой, не иди. Не иди, оно тебя сожрет. У ну, двое есть. о Какой смачный хед. На! Уже не перезаряжается, понимаю. На F оно перезаряжается, на F. Что тебе непонятно? Оно не перезаряжается. Добыть того. Оно очень медленно перезаряжается. просто. Ну, с... Он кайфарик. Просто охрененно. И анимации тоже нет. В, смысле? Поэтому... В прямом а? анимации нет. Были звуки на протяжении секунд 10. Он так и не перезарядился. Стоп, так давай ты этих убьешь. Давай нажим нажим их давай давай давай давай давай да что на я знаю хороший как я могу как можно можно пожалуйста нам не проигрывать можно я скины я ой я четыре скачал просто я на петучи играю, у меня арсенал читов большой. В смысле, у меня один чит только, неважно. Ты балбес нафиг, ты флешку купил. Ой, ку Не флешку, а домоуху. Ты ее даже не знаешь, как применять. Хотя я тоже, в принципе, не знаю, ну да ладно. Стоп, а мне, мне кажется что флешка с мне кажется это стрельба то бой инвалида окей флешка не Меня ножом шейдер. через те где где где где где где где окей там просто насколько я понял там урон от ножа распространяется короче радиус вокруг, вокруг да вот. Круто нет оно распространяется на уровень взгляда. А, может вы бомбу значит... будете ставить там не знаю алло здравствуйте или у кого бомба Фи хейс, ты че, Балбес? Не мешай ему. А я умер. А я понял. Ты тут один остался. Нормально, давай тащи. Ну нас чисто двое, потому что. Что? Отку откуда? А где? Я предлагаю сделать арму 3 в Майнкрафте. Что? А как ты мне? А как ты мне хэд прострелил? А как ты мне хэд прострелил? Алё, я видел, что ты там был, я тебя просто А зачем? Я предлагаю сделать арму 3 в Майнкрафте. Что? Что сделать? Арму 3 в Майнкрафте, разве не прекрасно? Да что? Давай, тащи Илка, если не затащишь, что все. Красавчик. Эх, почти. Слишком. В смысле делал, 40 потом... секунд? Ты был без? А она на 45 взрываться. Нет. Она 40 секунд. Да. Нет. counter играл? Да? Да. на 40 секунд. 45. Ой. Ну ладно. Да? Да. Да, да. Флешка на. А огонь закинули на Б. Так, убиваем, так, как бы в сразу. Они на А. Вдвоем. О. Так. О, Рай, как, это, мне интересно, а ты куда пош... <соспит> <соспит> <соспит> Ты по звукам стрельбы, что ли, определил? Я профессионал. Мы профи, все абсолютно. реально, вы профи? Да, мы профессионалы. Блин, а можно, мне, пожалуйста, деньги? Нет. Я я уже не помню, когда я закупал коллаж, если честно. Так сейчас флешка будет. Ой, я случайно не флешку купила, а другой немножко. Временушка. На Б нет никого. Ой, а, что? Блин, круто. Блин. <свеч> Где бомба? Да блин, что происходит? Баларантер. Не Вал... <свеч> балан, вот чё? Боллрансер? Да. Почему у нас один АФК? Короче, а кикаем, кикаем, тут скины покупать за реальные деньги надо? Да. Но АФК? Я понял, я, я покупаю. Найс. Nice. Сколько... Ну, чисто Ace банан во ван. Это нормально то, что у меня и калаш, и М4, как бы... А тут нету нормальной защиты. Я не знаю, как ее сделать сколько тут скины стоит На... короче платишь 500 рублей все все, все покупаются. Ага, понятно. а, а ты нет. в курсе тут ну не знаю не Флэшко. знаю будет ходить бэ нету ой ой ой а я что происходит всем привет Всем привет, я с новичок. вами с вами А4. Откуда у тебя калаш Милк Шейк? У тебя же взял. Ч, натуре? А как у меня? Всем Ой, всем стоп, привет, обо, мне обо мне че стреляли? А по мне Че. Всем привет, я новичок в этом в Counter-Strike 1.6. Помогите научитесь стрелять. Шейт, может быть, и на позовем? Нет. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я, я требую. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Одно ХП, одно ХП, одно ХП. да, да, да, да, да, да, да какой гранайд? <свист> О, блок 17, снежная буря. Неплохо. А где? Это Б, это Б, это Б. <свист> <свист> да я уже вижу. <свист> <свист> Блин, Что, <свист> а почему граната и банан? Что? Идем убивать. <спирать> <свист> <свист> <свист> <свист> я чисто размотал всех.